Приветствую всех любителей видеоигр! Знаете, что я забыл, блядь, Я молодец. Ну. Да, ничего. Так, вот оп. О! Во. Во. Приветствую всех любителей видеоигр! Продолжаем играть в Dark Pictures. Блин, вибрация прекрасна. Так. В общем, мы, значит, идем сейчас на звук. Я в прошлый раз так закончил, не очень. Но. Кто-то очень громко кричит. И это откуда-то справа. Потому что слева таких звуков нет. Нам нужно идти на звук, конечно же. Но... Осмотреть бы все. Блин, куда бы пойти? Ну пойдем налево, наверное. Чего-чего-чего-чего? Где-то дверь открылась или закрылась? А, за мной дверь закрылась. Смотрите, смотрите, за... закрылась? Стопудняк закрылась. Нет. Не понял. Только звук был. Ладно, пойдем налево. Нет, пойдем прямо, ладно. Книга. Я же могу, да, посмотреть А, она выключила наушники, чтобы поднять книгу. Живи свободно, как найти выход из лабиринта тревоги. Это мы, по-моему, читали в прошлый Или раз. Или можно надеть наушники? О, надела на наушники. Так, ладно, здесь вроде ничего интересного. Картинок никаких нет Ну крик откуда-то слева А пойти куда-то налево нельзя Ну, или мне так кажется Опа, картину вижу, идем к ней Естественно Опа, вот здесь вот стена будет Скорее всего, видите, тут даже эти Паласа нет, ничего нет Я иду к тебе, картина Звука здесь нет, чтобы мы точно Не пошли к картине Так, смотрим Ух ты, блядь. Ого, это ее кто-то... Еще разочек. Ага. Это кто-то ее... Нашляпой. Блин, картину одну пропустил, это жалко. Кстати, заметьте, эта картина правее, но не левее. Ну ладно. Одну картинку жалко пропустил. С предсказаниями. Ну да ладно. Так, ладно, значит нам дальше налево получается. Вот сюда. Так, сейчас такое ощущение, как будто где-то сейчас что-то прям реально произойдет Вот еще Опа, дверь какая-то закрылась или от... Ага, понятно Ладно, посмотрим на картину Опа Касть ГГ Холмса. Или это надо было снизу прочитать, да? Но здесь камера, вот же она Блин, так беспалевно Как же это беспалевно Ммм, повешение Хорошо Судя по всему, нам, у нас кого-то могут повесить А Не понял Что сейчас было Кто-то что-то тащит Да, вот и стена появилась Я же говорю, появится, блядь Не было тут стены У нас уже ведет куда надо, да, судя по всему мы специально должны были дойти до сюда. О, птички, вороны. Ну, на картину мы уже смотрели. Ее можно прочитать как-нибудь? Или нам сейчас покажут видение? Нет, не покажут, потому что мы его уже видели. Хорошо. <къем> так, идем дальше. Но, судя по всему, мы сейчас должны ходить туда-сюда обратно, пока куда-нибудь он нас не приведет. То есть он меняет конструкцию. Видите, вот здесь уже стена. Мы сюда не можем никуда ничего пройти. Мы увидели стену. И пошли обратно. Опа, стена пропала, да? Ха -ха. А здесь уже стены нету. Хорошо, идем. Опа, еще что-то где-то закрылось. Так, картины здесь ничего нет. Здесь тоже ничего нет. Так, идем сюда. Я говорю, он нас сам ведет просто. Вон там двери закрывает, что-то. Блять, ебаный рот. Нахуй так пугать. Так. Напряженный момент. Но он кого-то пытает, походу. Или это фильм какой-то в телевизоре. Блядь, сейчас что-то вот будет стопудово. Ну, это на фильм похоже. Как будто где-то телевизор очень-очень громко играет. Блин, мы уже кругаем, да, начнем ходить? Но он нас ведет. Кого-то распиливает. Оу, кому-то там реально очень больно. Так, я сейчас мне это уже ни капельки не нравится. <laughs> Блин. Это песню. Бля, да ты зачем я, так пугаешь? Mm. Страху, ага, она начинает петь вот это вот из-за того, что ей страшно. Понятно. А зачем ты тогда этим занимаешься? Зачем ты туда идешь? Ты, ты, ты что, дура, сюда пойдешь, что ли? Я похер хер сюда зашел. Бля, сейчас что-то будет. Стопудняк. Сейчас дверь нами закроется. А. -а, -а, -а. То есть все это... блять, сука. Вот и дверь закрылась. Вот ее сейчас и на нож посадят, бля. О, блядь. Вот я же... Ну, понятное что? дело, что... Он уже знал о том, чем она занимается. И поэтому привел ее сюда по этим звукам. Всем. Чтобы она сама сюда пришла. О, она уже свет установила. Какая молодец. на ну. Ебать, там, блядь, голыми руками туда лезть. Конечно. Пробки. Так. Mm, сейчас будем играть за нее. Хорошо. А, идите по проводу. Да mm. я прям так и понял. В темноте. Вдвоем. С фонариком. Уже лучше. О, она хоть не так страшна. Да, блядь. Да. мистер Дюмет. Что у нас здесь? Здесь у нас ничего. Не, давайте зайдем. Давайте зайдем. Может быть, нам сюда и надо, но все равно. Добро пожаловать в 21 век. 2017. Торжественное открытие, 17 ноября 2017 года. Ладно, хорошо. Так, что у нас тут? А 0,451 uh, Security Corporation, имя neй адрес, понятно, телефон, понятно. 0,4.51. Что это? Количество 1. Описание ставок цифрового замка 45.60, общий затрат на рабочую силу без учета НДС 45.60, налог 2.74, и всего выходит 48 долларов 34 цента. Ага, разрешение на. Предоставление аварийного обслуживания. Я подтверждаю, что у меня есть полномочия на заказ компонентов системы безопасности, перечисленных выше. И что поставщик освобождается от любых претензий, возникших в результате установки или использования этого оборудования. Подпись NET-YOG. Не знаю, что значит 0451, но она так обведена в красный круг, что она меня напрягает. А, сообщение для персонала. Из-за зимы время работы бассейна изменилось. Новое время работы ежедневно с 10 до 5. В четверг работает допоздна. О! просьбе гостей. Руководство. Дальше, последнее. Эта дама выглядит на 10 лет моложе. Но как? Спа-клуб, баня, маникюр, спа-салон, уход за лицом и многое другое. Европейский секрет здоровья. Теперь на озере Мичиган. Так, 0451 запомнить бы еще. 0451 И и 17-е тоже. Это как бы гранд-опенинг. Ну, может быть, что-нибудь пригодится. 0451, 17, 2017 Подсказки. Подсказки к чему-то, зачем-то, для чего-то. Так, ага. Открыто. А, это надо повернуть. Мистер и миссис Марк Эдвардс. Третий восточный маяк неразборчиво. Озеро что понятно прочитать невозможно, дата 3 августа 2011 года. Уважаемый Марк и Дженнифер, мы внесли изменения в завещание согласно вашему распоряжению. Документ дополнен условием, что в случае вашей смерти единственным владельцем вашего всего имущества станет мистер Ричард Белтнам. Рекомендуем передать копию данного письма на хранение вашему законному представителю. Помните что все документы по завещанию и страхованию жизни можно посмотреть в вашем личном онлайн-кабинете. Подпись Джессики Максвелл, Джессика Максвилл и старший администратор. Окей, okay, окей, okay, это значит документ, который, ну, типа, по защите жизни, знаете, там, руку сломал, тебе выплатят бабки, ногу сломал. Ну, раньше эти многие, кто занимался. Так, 0451, 17 Тут можно пройти? Ага. Хорошо, пойдем дальше. Пока что неплохо, ладно, мне нравится. А загадки всякие тут. Так, тут закрыто, понятно. Даже не попыталась, мне это не нравится, не люблю. Можно же было хоть попробовать. Так. Класс. В жуткой подсобке, жутком отеле на жутком острове. Снимаю документалку про маньяка одна и без своего шокера. Во-во, надо было шокер свой захватить так-то. Запомни, Джейми. Надо думать головой. Ты сама виновата. Да. Так, это Бен или Фаня. Блять. Убийственная ставка. Онлайн-аукцион памятных вещей серийных убийц. Адрес доставки указан на почтовой упаковке. Номер заказа 1741, а тоже запомнить. 51 что-то там, 5104, по-моему, и 1741. Оплата кредитная карта оплачена, именование шляпа Гага Холмса. Выигрышая ставка 24 24100 долларов Ш за шапку, блядь. Надеюсь, ты доволен, чувак. Бен, собака, киллер фенела. Киллер в финале... Ну, как-то так. Так. Что мы еще тут имеем? М -м -м, дверь. Ага. Это мы где? А, это быстрый проход сюда. А тут, а, тут тоже видно эти цифры, поэтому ничего страшного. Так, ага, это мы быстрый проход открыли. Опа, еще что-то. Ага, пароль. Только не горите, да? Так, давайте, 2017. Сколько тут цифр? Раз. Два. А, четыре цифры всего, да? Ладно. Ну, попробуем хоть. 17 апреля, это 0,417, да? И получается, апрель это четвертый месяц. Или у них как-то наоборот, подождите, 0,4. Или у них сначала день, потом месяц, я что-то не помню. Но мы попробуем и там, и там. Ага, и теперь 17,04. Так, ну у нас тут, в принципе, есть зацепки, под какой код можно попробовать. Я уже забыл, какой там был код, если честно. Так, что там? 5104, по-моему. Или 02. Там в красный круг ты. Блядь, я что-то уже не так делал, да? 02. Я, я забыл, какой там код, если честно. Или 04-51. Ну-ка, еще разок. Я сейчас уже все цифры в голове перемешаю. Ой, блядь, подошло. Так, <с> Хорошо. <naprawdę> А. наконец-то. Хоть что-то из нашего века. Ага. Из фосмофобии прям. Переключатель этот электричество. Так. Facebook инструкция. Нажмите, чтобы взять мультиметр. Жить может использовать мультиметр или мультиметр Мультиметр. Ладно. Так. Значит, как мне нужно поступить? Сначала мы. Так, надо подумать. Вниз. этот, этот замкнется. Значит, начинаем отсюда. Этот просто никак не замыкающийся Здесь понятно Значит, а ведь мультиметр мне должен дать какую-то подсказку, да? Ладно, я не уверен, но пусть так и будет Так, потом Сюда Потом Сюда Потом сюда Да, все правильно И уже замыкаем Вернитесь в вестибюль со свечением сразу так все по-другому смотрится. Бля, почему ты спиной отходишь? Повернись. Не ходи никогда так. Так, ну пойдем теперь сюда. Внимание. Внимание. Это для озер. Так, так. Ветер и к часам так. А, то есть теперь вы всегда будете повторять, да? Это я тебя выключу? Понятно, это я тебя выключил. Зачем только? Ну да ладно. Стопэ. Это я где? Там тут поет. Блин, мне тогда уже не, так неохота идти, если честно. Ага. Надо что-то найти. Там ничего нет. Блять, ну кто-то же пиво тут пьет, сидит, блять. ⁇ пта, что так страшно-то? Опа, красная кнопка. Подожди, мы еще к тебе вернемся. Так, ага, это уже закончить главу, я понял, вернуться в вестибюль. Ну давайте нажмем, ладно, кнопка. Дожми, да давай, что, нет... -то? а пающий пацаны какого хрена <связывая> так, так страшно поют они ищут робототехнику так хорошо слышно меня это даже напрягает опа что светится а вы что остановились-то не понял осмотреть сейчас будет скримак какой-нибудь не понял ну назад не пугай не пугай тут каждого можно смотреть нет, только одного у него что-то должно быть значит если его можно осмотреть это ты чем-то ты так близко ты делаешь мне же страшно вообще-то так что то я не понял а чё я на вас смотрю-то? Не понял ни хера. О, подождите, у кого-то там, по-моему, кассетка в руках. Нет, нету ничего. Ладно, мне показалось, это из-за освещения. А можно? А, так вот она. Тьфу, блядь. Сейчас какой-нибудь скример будет, ебай. Да понял, понял, поднимаю уже. Только не пугайте, пацаны. Пацаны, не надо. Фу, <связь> сука. Твою мать. А ч опять? Чё он не договорил? Да-да, да-да, кассеточка. Все верно. Да-да-да. Вот именно сюда. Да вставляй уже. Пришлось построить свой замок. Совсем как Холмс. Многие мои коллеги работают там, где живет их цель. Словно хотят быть пойманными Холмс хорошо придумал Главное выбрать место Сигареты принесли Как я просил Лакеретс? Опа да. Они тут на вес золота Помните, мы тоже, кстати, находили в этом лакерец. И назвала его Всемирная выставка. Он купил рекламу в газетах рядом с новостями об экспозиции. Простаки со всей страны думали, что отель официальный. Супруги Кэтл садятся на поезд где-нибудь в Небраске. Так-так? Едут три дня. Останавливается здесь, немного передохнуть, приходят в номер, и вдруг сюрприз. Из трубы под кроватью идет газ и травит их. Заебись. А может, они падают в люк. Или вдруг разделяются, и один наблюдает как другому. А, вот это мы видели. То есть концовка могла была быть разной. У нас была именно вот это. Вот суть правильного места. Цели в избытке. И я выбрал те самые дома рядом с аэропортом. Весь этот район был запланирован под снос. Но все эти милые риэлторши, видимо, были не в курсе. Я звоню, как подрядчик. Говорю, что покупаю, договариваюсь о встрече. И смотрите, намного миль никого, кроме нас. Поначалу я ждал, пока рядом пролетит самолет и заглушит их крики, но постепенно до меня дошло. Пусть кричат сколько угодно. Никто ничего не услышит. Опа. Это я и запомнил. Их крики. Можете сколько угодно изучать мои мотивы. Можете рассматривать под микроскопом любые улики. Это бесполезно. Вам не понять, Мюнный. Вы никогда по-настоящему не узнаете. Каково это? Смотреть, как угасает жизнь. Ага. Ага, хорошо. Так, а теперь мы можем вернуться. Мне вот просто интересно. Там была кнопка, чтобы завершить. Ну, как бы эпилог. Блять, опять какой-то скример. Нет. Записка. Блядь, как много читать. Ну, мне нравится. Мистер Белкн. Компания Купер Дженерал Контрактас Солнцевая Кавиниу 2301, Мыволоке, штат Висконси, 53255, 4 января 2017 года. Уважаемый мистер Белтнап, после обсуждения реконструкции отеля для превращения его в туристическую достопримечательность, мы изучили ваш проект и выполнили оценку затрат на строительные работы. Прикладываю список работ а также примерную стоимость объекта. Мы готовы начать работы со вторника, 17 января и завершить их примерно через 10 недель, то есть в пятницу, 24 марта. Пожалуйста, свяжитесь со мной, если вы готовы приступать. С уважением, Келли Шредер и Кей Шредер. Келли Шредер, администратор проекта. Описание продолжительности 7-дневные часы и часы стоимости. Расширение укрепления помещения для установки оборудования с неподвижными компонентами 10 недель. 560 часов 240 тысяч. Монтаж дистанционных приемников по всей территории отеля 9 часов. А, 9 недель 504 часа и 14 тысяч 450 долларов. Капитальный ремонт систем трубопровода отеля, в том числе в подвальных помещениях 10 недель. 560 часов, это 310 тысяч. И строительный материал в ассортименте полный перечень представляется по запросу. Примерно 274 тысячи долларов. Итого, считай, миллион, ну, 838 тысяч, 450 долларов на все это. Откуда у него, блядь, столько денег? Не, если он, убивая своих жертв, берет на них э, этот самый, как его, как это называется-то, страховку, и ее получает, тогда может быть еще, да Еще не в зависимости, еще точно неизвестно, сколько тела он убил О, еще одна какая-то записочка Вот это я решил осмотреться 25 марта, я просто считаю, что шапку читать, ну нет смысла Там все как бы логично 25 марта 2017 года Уважаемый мистер Кларк Мистер Белкн попросил провести дополнительную реновацию спа центра отеля В данный момент мы обсуждаем официальный контракт И хотели попросить остальных членов бригады подготовить смету Мистер Белкнеп готов предоставить подробный перечень необходимых работ. Сразу после получения сметы мы соберем дополнительную бригаду, чтобы на какое-то время облегчить работу вам и вашим коллегам. В промежуточный период продолжайте придерживаться условий, оговоренных в соглашении, а не разглашений. Прошу считать этот период продленным предыдущего контракта с уважением подпись Келешевер Кеш-Шрёдер. Опа. Оценка затрат. А Мы, кстати, видели примерные. Джесси. Планы и спецификации. Лора. Электрика и подготовка участка. Френд. Стоимость пере-проектирования. Пере, Моника. Получение разрешения. Логистика, экология и прочее. Райан. Земляные работы. Снос здания. Угу, хорошо. То есть, на этом месте что-то стояло, и они это перестраивают. Ну, как я понимаю, если снос здания, то, скорее всего, что-то досносит. Так, это мы, по-моему, читали. Да, это мы читали. Это про письмо и шапку. Теперь мы можем, судя по всему, вернуться обратным путем. Но это мое предположение, я хочу это проверить. Мы же пришли откуда-то, правильно? Значит, мы, мы должны, ну, как бы, мочи вернуться обратно. Если там, конечно, стена не стоит. Заблокировано? Ты что, блядь? Ты же пришла с этой двери, какой она может быть заблокирована? Опа, а почему... Ай, это просто такое освещение ущербное. Стоп. А, мы это смотрели, да? Мы это смотрели. Да-да-да-да, мы это читали. Читали-читали. Ну, на всякий случай. блять, ладно, она сама решила положить. Я просто кнопку отпустил, просто буквально на полсекунды. Ладно, значит, здесь больше ничего интересного. Мне очень повезло с кодом. с кодовой дверью в целом. Кстати, почему она другие шкафчики не открывает? Я бы вот, например, посмотрел бы, что в других шкафчиках. Ну, просто бы попробовал бы хотя бы. Вдруг, не знаю, нож какой-нибудь или еще что-нибудь. Лопата вот, например. Ну, лопата ладно еще. Еще ничего вроде такого страшного сильно не происходило, кстати, у нас, по крайней мере. Так, это мы слушали. Аниматроников мы запускали. Дверь. У нас остается только дверь. Ну, ладно, погнали. Как дела, Джейми? Электричество барахлило, но теперь полный порядок. Присел Выглядит такой, заебался. Круто, как газовые лампы. Жаль, нет фольги, можно было бы сделать эффект мерцания. И так хорошо. Я кое-что подправлю, когда Кейт придет, но это займет пару минут. Ага. Любопытство, давление, спасибо за твои слова за ужином. Во-во-во, во-во. Эй, спасибо, что за ужином. Ты это сказал. Мы же одна команда, хоть не всегда это помним. О, дружили. Это что? Опа. Это откуда сверху это все начинается Вот, она между стенами, да? Тайная комната, а темная комната Сейчас она начнет дышать Так, беспокойся, я не могу открыть дверь Указание. или беспокойся Сейчас вот очень много решает Давайте, ладно, я не могу открыть дверь А он там как раз аниматроник рядом сидит. Все, ей уже плохо. Вот поэтому она, кстати, может умереть. Остановка сердца, там, по-моему. Так, мне нужен ингалятор, беспокойство выпустите меня. Нет, мне нужен ингалятор. Она же умрет без него. В каком-то номере? Да, да? я епу. Скорей! Шарли, где ее номер? Где мой? Дальше по коридору. Эрин, я сейчас. Постарайся дышать. Не уверен. Так, и что? Она задыхается, да, уже все. Мы тут, Эрин. Ты главное, не волнуйся. Посчитай. Раз, два, три, вдох. Раз, два, три, выдох. Нам придется ее че? ломать. Конечно, ломать дверь-то придшь. Я... Я не могу. Пиздец такая хватит, с этим микрофон. Да брось ты его. Бля, нахуй ты здесь ходишь. Опа, дверка открылась. Кто здесь? Ух, ты ж твою мать. Это он, да, сейчас ее на нож на насадит? стоп сейчас он ее на нож насадит. Отвечаю. Блять, а она сопротивляться может вообще? Испуг, здесь кто-то есть? Не подходите, защита. Э -э испуг, ладно, испуг. испуг. Ребят, тут кто-то есть в комнате. Они должны просто знать, да. Ой, с ножом, да, он с ножом? На... С ингалятором. Ага, я могу на него напасть в случае чего. Взять или напасть, взять или напасть. Если я нападу, он меня ножом прихуячит. Взять. Или, блядь, нет, нахуй. Блядь, блядь, нахуй. Ебаный рот, он же меня сейчас как раз на нож и насадит. Нахуй, я вообще потянулся к нему. О, тихо, тихо, тихо, не сопротивляйся только. Только не сопротивляйся, блядь. Он же тебя сейчас насадит нахуй на нож. Я уже понял, что она бесполезна, сопротивляться не будет. А, ингалятор! Реально дал! На три вспрыж! Я не усп... Я не нажал! Да нажми сейчас! Ладно, хуй с тобой! Жми, дыши. Ты же сейчас умрешь здесь, блядь. Хуя. Спокойно. Вдох. Выдох. Я ведь его мог и не использовать. Интересно, она бы умирала, если бы я его не использовал. Так, они меня открыли. Хорошо. Все нормально. Все хорошо. Вы, вы его видели? Да кого, блядь, вы чё? Пошли. Ё-ба, сейчас подумают, он, что она он испугался этого. Там, там кто-то был. Скажи, там что он тебе дал ингалятор. Эрин, это был манекен. Нет, это вообще никакой не манекен. У него была шляпа, как у Холмса. Да Чарльз, подожди. В могилу загонишь. Ей уже мерещится херня из шоу. Да не какой, правда. блядь, да Всё скажи. Эрин, ты жива. Там блядь. никого нет. Давайте все успокоимся. Тупенькая, Отведите блядь, скажи да не ты, блядь, что он тебе дал ингалятор, блядь. Пошли, Эрин. Да вы чё, блядь? Вы чё, ебанутые, что ли? Да ну. Да вы чё? Надо было сказать, что он тебе ингалятор. Откуда тогда у нее ингалятор? Она же не носит, ну, забыла, потеряла, она же сказала. Блядь. О, -о, -о блядь, привет. Вот Меня же вы... не привязали, прикинь. Думаю, Эрин проявила настоящую смелость. Согласны? И где Вообще же это... наш гостеприимный мистер Дюмэтт? Съебался. Сдается мне, он покинул остров? Как грубо не остаться на ужин. Ого. Но Чарли удалось поднять боевой дух. Тем лучше. Да. Впереди их ждет много испытаний. Судя по всему, должен был кого-то уже реально потерять, да? Я только наблюдаю. Временами меня это печалит. Так, ага. Иногда я завидую вам. Ага. Я лишь записываю. А вы творите. Ну да, есть такой есть. Вам лучше вернуться, пока никто из наших друзей не оказался в беде. Совсем один. А -то уже началось да что вот такое интересное. Да скажи ты им про инкалятор, блин. А теперь давайте-ка все выдохнем и не будем психовать Нет, Чарльз. Хватит. Эта затея и так была странная, но сейчас мне страшно. Ой, О, да боже. Я серьезно. Мне это все не нравится. Неприятно признавать, но Кейт права. Кто-то хотел напасть на Эрин. Мы не знаем, что там было. Я видела кого-то. И он дал тебе ингалятор. То есть я все выдумала. Ингалятор, блин. Все, успокойтесь. Ладно. Я тебя не успокоюсь. Дайте мне подумать. Съпайша, нахуй. Аккуратней. Делать. И сцену покидает наш неизменно уверенный лидер. Чего он? Ну, курить хочет, блядь, чего он? Злой, как тварь. Чарли думает, но больше похоже на истерику. Может, он прав? Если не снимем эпизод, мы в жопе. Издеваешься? Что еще один? Я столько лет надеялась, что ты начнешь принимать решения. Любые. И ты решил? Вот сейчас решил поспорить. Знаете, может, я сдурела, но я думаю, что эрин не показалась. Здесь опасно. Там был манекен. Да -да. Ты думаешь, я вру? Ну, так, что ли? Я думаю, ты не разглядела, потому что было темно. Я знаю, ну, Кстати, что я реалист. Видела. Реалист. Ладно. План такой. У нас есть план. Уезжаем. Так, секунду. Мы не делаем резких движений. Я сейчас разыщу Дюмета и поговорю с ним. Все будет в порядке, ясно? И мы закончим работу. На ужин он не пришел. Почему ты решил, что найдешь его? А у меня позитивный настрой. Попробуй как-нибудь. Браво! Кстати, гайз. его тоже можно понять. Твои бредни просто отличный план. Дюмет плыл. Я видела, помнишь? Может, вернулся? А может, нет. Неужели трудно хоть раз обойтись без негатива? Если подумать, эта идея Чарли не худшая в его жизни. Она даже не худшая за вечер. Ты особо-то не гордись. С приоритетами у тебя хреново. Ого. Да пофиг. Я пошел. Я с тобой. Стой. Может, останешься? Я быстро. Правда. Ты побудешь да здесь, не чтобы не разминуться? Да, Плевать конечно. Его не я валю. Я уже все решила. Так. Я ухожу, Марк. Так ты со мной? Ч ⁇ сейчас выбор будет? Эрин кого-то видела. Ладно, ты права. А, вот. Извини, просто Чарли. Здесь опасно. Это важнее любой работы. Вот. Во Идем. Эрин, все будет в порядке. Жди здесь. Ебать а ее все, что ли, против? Пока я соберусь. Я не хочу терять время. Я буквально за углом. Все сложим и сразу придем, честно. Конечно, ебать за углом. На. Не надо. Еще, еще блядь, Ах, давай прости, дверь закрой, конечно. Не успокоилась. Оставь открытый, чтобы меня было слышно. Конечно. А, оставил. Сейчас дверь такая самашку. Нет? Ладно, Ладно, гений. Где будем искать Дюмета? Я не ищу Дюмета. Я планирую съемки. Если вдруг его встретим, отлично. Кошмар. Заебись. Тебя правда только это волнует? Нет, конечно. Кейт, скажи. Ты сама знаешь, когда мы включим камеру, она захочет оказаться в кадре. Мудак. Ого. Вот все именно так. Так, у нас есть зажигалка, да? Да, хорошо. Я вижу там открытая дверь. Опа. Циферки горят. 180? Уже на 2 больше. 180. Ага. Опа-на Что случилось? Я не знаю Про, вижу. Так, подождите, дайте-ка наверх А у нас разные пути могли быть, типа? Я просто наверху дверь открытую видел Блядь, у нас походу реально могли быть разные пути Или мне показалось, что она открытая Может, так, смотритель ладно. знает, где сейчас дюмет о, как он быстро спускается по ступенькам. Старость. Так, ладно, тут какая-то бумажка валяется. При него, что он все эти улики специально разбрасывает, чтобы мы читали их. Замок убийств, в вестибюль. День. Медленно идем по вестибюлю. Демонстрирую атмосферу. Можно делать на оборот на 360. Показываем ключевые метры. В кадре кейт. Происходит... А, это их это самое. То, как они будут... Показывать. Но видите, тут есть исправление Красной ручкой. Судя по всему Эти исправления он сам добавил Можно наложить изображение слова Окей, Какого хрена? Что ты там нашла? Так, ладно Ничего интересного Я не хочу это читать, это они там планировали съемки Все такое Так, ну это мы уже видели Да, это мы уже смотрели Ну я так просто для галочки посмотрим опа кто-то листал кто-то листал потому что я я естественно проворачивал обратно ну ладно так что-то пропало по-моему какие-то эти установки так здесь ничего интересного здесь тоже Не, ну здесь только вот видно, да, вот следы борьбы Вот здесь вот были Побитая посуда Опа, карточка Мистер Дюмет Эй, диссер. я нашел визитку Дюмета Дизайнер Пустая на обороте Просто визитка Вторая из пяти Их щи и пять Я в прошлый раз так же, да? Шоке был, что их пять Так, а если... Можно попробовать открыть еще раз этот шкафчик? Там что-нибудь интересное добавилось? Нет, все та же фотка. Древняя штука. Да мы это видели, нет? Да-да-да. Спасибо, что выбрали солнечную прерию. Да-да-да. <къем> Хорошо, пойдем по следам крови. Ты зачем ты зажигал, кто выключаешь каждый раз? Я понимаю, у тебя там бензин не вечный, но все равно. А вот и кровь. Джейми, подойди. И боди пойти по следам крови. Ладно, да, пиздец, как страшно. Это просто кровь. Просто Тиху кровь. Я себе. Ты шутишь? Да подожди, ты психовать. Мы знаем лишь, что здесь тащили что-то, с чего текла кровь. И ты считаешь это нормально? Странновато, конечно. А. Чего ты хочешь? Наверняка это Дюмет или его смотритель притащил из леса мертвое животное. Нам на. Я только хотел сказать на ужин, ебать. Блять, это же насколько нужно быть оптимистичным. Добро пожаловать на наше представление. А это еще что? Грантом Дюмет представляет. Дюмет? Что? Так он здесь? Хуня, какая-то вранье. Блин, я, наверное, картинку где-нибудь пропускаю. Ну, ладно. Ну oh, с этими будущими, а не будущими Так, ну я вроде их в голове держу Поэтому постараемся не совершать каких-то ошибок Блин, он как будто так светит Не, вроде светит нормально Но непонятно, на в какую сторону? Не, пойдем сюда Да, и здесь дверь закрыта Или нам все-таки в ту сторону надо было? Бля, я не понимаю, куда нам надо Опа, документик. Так. Опа. Я познакомился с агентом Мюндеем 12 октября 1997 -го года в аэропорту Охара, где мне поручили его встретить. С агентом Мюндеем? До этого я видел его на лекции о преступном поведении, на пару недель раньше здесь, в Чикаго, но сомневаюсь, что он меня запомнил. Я тогда был новичком и очень волновался. Я только закончил учебу, а мне поручили возить по городу знаменитого криминалиста, раскрывшего дело в Арканзасе. О нем писали все газеты. Сначала мне показалось, что он... А, все? Ты все, что нам показали? Так, в Чикаго нужна наша помощь. Возможно, у них появился серийный убийца обнаружены две жертвы, но, скорее всего, их будет больше. Вы отлично проявили себе в деле Шермана, поэтому завтра же вылетайте в Чикаго для начала расследования. Я знаю, что вы уже помогали местным с обучением, так что в отделении вам будут рады. Все подробности узнаете по прибытию в Охара. Служебная записка. Ладно. То есть нам мало того, что историю показывают, так еще и показали нам немножко истории. А то, как с ним тот то познакомился. Ладно, побежали назад в эту сторону. Надеюсь, я ничего не пропущу. Я просто почему не пошел сюда, потому что здесь есть такое, как бы, легкое серое освещение. Да, вот как сейчас. И оно меня напрягает. А вы не можете идти ближе друг к другу? Ну так чисто на всякий случай. А? Вот, Блять, ебать, она далеко от меня. Вы ближе. Я понимаю, там личные границы все такое, но. Так, ебать. Так, там что-то за дверью происходит. Опа. Чудно. Перчатка в крови. Так, хорошо. Так, что у нас еще есть? Так, здесь ничего. Что такая музыка играет? А вот и граммофан, откуда, судя по всему, музыка играет. Так, что-то нашла? Нет? Жаль. Так, там есть только перчатка с кровью в той комнате, куда, судя по всему, нельзя попасть. Здесь на столе ничего нет. Здесь пальца с кровью на стуле. Походу, он реально боролся, чтобы его туда не затащили. Но в ту комнату мы попасть не можем, нам даже, ну, не предлагают. А вот сейчас мы проходим в комнату. Ты слышишь? Помогите! Эй. Какого? Пожалуйста, пожалуйста, прошу. Я, Эй. я все сделаю. Что с вами? Вас пытали? Что за херня? Стой, смотри. Оу, я на нажимной педали. То есть если я с нее встану, ты его убьют. Что? Это? Какая им тяжелое? Если сойдешь с пластины, эта хреновина его насквозь проткнет. Опа. Не тащи ничего тяжелого. Помогите. Помогите. А, то есть либо он меня, либо того Помогите человека. А Хватай резко за руку, блядь. Ты дурак, он нож еле-еле держит. Он нож еле-еле держит. Сделать шаг назад, остаться. Блядь. Да хватай ты его за руку, где же шанс схватить его за руку? Похуй, шаг назад. Наша жизнь важнее. о руку. о ходите за руку. А на свет нащупала. Опа, утащил. Что происходит? Что я сделал? Надо съебывать, Живо. О, а? Идем. Какой вахуй? Ты, ты видела? Маску. Это что было? Да какие шмотки? Бросайте их нахуй блять, что за хрень? Ловушка Боже, мы в ловушке Что делать? Нужно решетку ломать Да так. какой? Ты, блять, ты посмотри три. на нее Да вы что, блядь, идиот что ли? Два, три а. А. Надо наверх, по-моему, съебывать, ребят К остальным К остальным Слышал что происходит? Блядь. А -а -а. Наш Нашел свой кристалл? А -а -а. Не делай так. И это не смешно. Прости, ты не сильно поранилась. Камень жутко острый и, конечно, волшебный. Это кристалл аметиста. Он... Успокаивает и окружает защитной энергией. Знаю, помню. Раз, О, как знаешь, ты мило. Не называй его камнем. Это не называется, что тебе стоит взять ответственность за свои эмоции, а не перекладывать все на кристалл. Тоже верно. Но уступчивость. Я давайте уступчивость. Он ей столько раз уступал, и сейчас мы тоже уступим. А как? Может и так. Вот. Об камешек, не Но издеваться не обязательно. Вот тоже Ладно. Верно. Я зря так грубо себя повел. Извини. Забей. Сейчас, Сейчас вообще ругаться не никак нельзя. Не Я должен Сейчас. сказать. Так. Так, так, так. Днем ты вспоминала вакансию оператора. Ты да. что не знаешь. Что и именно? Что же? Не было такой вакансии. В каком смысле? Помнишь, Мюрре, он хотел открыть студию в Бруклине, галерею. Искал партнера. Это ж твоя мечта. Да. На этом невозможно заработать, и я подумал, ты решишь, что я свихнулся. Это ж безумие. Хм. Провокация, зря ты не пошел или замешательство? Нет, наверное, больше замешательства, потому что почему? Почему? Почему ты не попытался? И мне не сказал. Вот. Тогда и так все было у нас сложно. Ох, Ой, на меня. на меня валить не надо. О. Это твой выбор. О -го -го. Знаю. Знаю, блядь. Я Поэтому отказался, потому что... Проебался. Чуть-чуть, блядь, пропустил, прикиньте, пропустил. Я думал, сейчас буду слушать, хорошо. Так, от меня не приходило в голову. Глупый выбор. Да не, удивление, пожалуй. Я... Я как-то даже не подумала. И, блядь, пропустил там чуть-чуть. Я же сделал что-то романтичное, неплохо. Я просто Так-так-так. Ну-ка. А, ручки убирала. Хочешь? Ручки убрала. Я надеялся, что все изменится. Если честно, я еще надеюсь. Э, тебе известны мои приоритеты. Стоило сказать это раньше. Ух ты, блядь. Ладно. Тебе стоило сказать раньше. Знаю. Защита. Не хочу переживать это снова. А блядь, опять иначе. не долго было. Да, да ладно. Сам знаешь, что не будет. Зато повышение с Марком, прям все растет и растет. Я малость не в себе. Зато отношения растут. Надо идти. Пошли заберем Эрин и свалим отсюда Ух ты, какой быстрый, прекрасный переход Камчик-то возьми Хоть бы нашли Чарльз был уверен, что найдет его Посмотрим Ага. Интересно, сколько сейчас Стоит а. заказать натуральный аметист А на этом мы закончим Да, на этом серия у нас закончится Так что подписывайтесь на канал Ставьте палец вверх Также на телеграм, ссылочка в описании Спасибо всем за просмотр Пока, ребятушки, пока, пока